И сегодня наша тема будет звучать так. Поиски золотой середины или проблемы с дисциплиной. Ну, нередко к нам приходят родители и говорят, сын или дочь ни в какую не желают убирать свои игрушки. Это у нас камень преткновения. Ну, прямо дня не проходят, чтобы из-за уборки не было скандала. Пожалуйста, подскажите, как быть. Подобные жалобы психологам приходится слышать сплошь и рядом. И порой борьба за дисциплину настолько выматывает обе стороны, что у детей развиваются неврозы, а для родителей вот эти мелкие бытовые конфликты выходят на первый план. И ни о каком полноценном душевном или духовном общении с ребенком речи уже не идет. Ну что тут посоветовать? Как говорится, спокойствие только спокойствие. Но в конце концов, неужели мир рухнет от того, что в детской не будет идеального порядка? И неужели этот порядок стоит нервов, слез, криков, взаимных обвинений и обид? Но если так рассуждать, если порядок – самоцель, то и ребенка заводить не следовало. Ведь с рождения малыша – неизбежно вносят сумятицу в жизнь взрослых. Дети повсюду суют свой нос, все хотят достать, потрогать, постоянно что-то ломают, разбирают, разбивают. Ну, а что касается уборки игрушек и прочей помощи по дому, то многим детям, дошкольникам, бывает трудно заниматься этим изо дня в день, ну, в силу просто своих возрастных особенностей. Дошкольники и младшие школьники часто непоседливы, легко переключаются, отвлекаются, и волевое начало у них еще слабо развито. Вот все эти особенности не располагают к монотонной, рутинной домашней работе. Ну, честно говоря, она и у многих взрослых не вызывает восторга. В каком-то смысле ребенок это всегда беспорядок, всегда нарушение привычного хода вещей. Иначе он был бы не ребенком, а роботом или маленьким старичком. Только я думаю, вряд ли такая перспектива обрадовала бы родителей. Надо понять и другую, простую, но очень важную вещь. Убирать игрушки скучно. Сколько этим, не возмущайся, но это факт. А ведь интерес – это важнейший стимул деятельности, причем не только для детей, но и для взрослых. Значит, необходимо искусственно создать, подогреть его. Ну, один из самых эффективных способов – это превратить уборку в интересную совместную работу. Дети дошкольного и младшего школьного возраста обычно с охотой откликаются на предложение родных сделать что-либо сообща. И отказы их в большинстве случаев обусловлены не вредностью, а страхом, что задание окажется чересчур сложным, они не справятся и их будут ругать. Когда вы с ребенком чем-то вместе занимаетесь, лучше ему в это время рассказывать что-то интересное он беседовать о чем-то постороннем, не связанным обязательно с тем, чем именно вы сейчас занимаетесь. И тогда психологический акцент будет перенесен на беседу. И работа из скучной повинности превратится в приятное времяпрепровождение. Ребенку это может так понравиться, что, желая побольше пообщаться, он начнет с вами. вам предлагать свою помощь и в других ситуациях можно например, предложить соревнования, кто больше игрушек уберет. можно засчитывать очки назначать призы. Можно походя с маленьким ребенком дошкольником поиграть в кукольный театр, но допустим, непослушный мишка не хочет за залезать в ящик для игрушек, а послушный динозаврик помогает собрать разбросанные детали конструктора, а потом придумывает как заманить в ящик непослушного мишку. Ну, я считаю, что не произойдет ничего страшного, если вы в награду за труд пообещаете какое-то лакомство, мультик, пообещаете почитать любимую книжку. Но только очень важно преподносить это не как плату за услугу, а именно как награду, поощрение. Ведь когда человек делает что-то хорошее, его тоже хочется порадовать в ответ. Только важно, чтобы награда не была всегда материальный. Один раз дайте конфетку, другой раз приласкайте, поболтайте о том о сём, в третий раз поиграйте, в четвертый приготовьте на ужин что-то вкусное, пирожки, например. И совершенно не обязательно поощрять сразу же, так сказать, не отходя от кассы. Вы же все таки не, не животное дрессируете, которое через 10 минут забудет, за что ему дали сахарок. Надо создавать не ощущение торговли, или взаимовыгодного обмена услугами, а просто теплую дружескую атмосферу, когда люди с любовью заботятся друг о друге. А вот деньги за работу по дому, на мой взгляд, по моему глубокому убеждению, предлагать ребенку не стоит. Это абсолютно выпадает из традиций нашей культуры, которая вся целиком: хотим мы этого или не хотим, неважно. Она зиждется на православной основе. В России вообще очень мало что измеряется деньгами. Даже сейчас, когда, казалось бы, все продается и покупается, в нашей стране выигрывает тот, у кого есть 100 друзей, а не 100 рублей. По дружбе, из хорошего отношения, люди здесь сделают для вас гораздо больше, чем за деньги. Ну и тем более нелепо переводить на рыночную основу отношения между родными и близкими. Ведь тогда получится, что вы уже не родственники, а наемные работники. Пока платите, человек трудится. А кончились денежки. До свидания. Ну, конечно, ребенок так связано, вам все это не объяснит. Но он инстинктивно почувствует неестественность ситуации, и у него могут быстро развиться патологические деформации характера. Если вы пороетесь памяти. Вы, наверное, и сами вспомните случаи, когда родители поддавались вот этим новомодным веяниям и пытались платить ребенку за выполнение домашней работы или приготовление уроков. Но быстро отказались потом от этого, в кавычках, воспитательного принципа, потому что у чада вдруг развились такие непомерные аппетиты, что оно стало требовать денег буквально за каждый плевок. Но вы можете сказать, что, но ну ведь ребенок, это же не собака Павлова. Если человек не научится трудиться просто так, безо всяких подкреплений стимулов, из чувства долга, он вырастет безответственным, и ему придется в жизни очень трудно. Ну, вот так, если честно, положа руку на сердце, скажите, вы-то сами много делаете просто так, Безо всяких подкреплений. Ну разве мы с вами не ждем за свою работу награды? Кто моральный, кто материальный, а кто и то, и другое месте? Конечно, набор наших стимулов разнообразен. Тут и зарплата, и самоутверждение, и все тот же интерес, и радость творчества, и многое-многое другое. Но главное, стимул это есть. И домашние обязанности мы на себя взваливаем по вполне понятным причинам. Когда женщина выходит замуж, рожает ребенка, она понимает, что ей придется делать по хозяйству гораздо больше, чем раньше. Но это искупается счастьем семейной жизни, избавлением от одиночества, обретением мужской поддержки, радостью материнства, ну и всякими другими приятными вещами. Маленькому же ребенку подобные соображения недоступны. И просто глупо на него из-за этого негодовать. Вы же не будете сердиться на шестимесячного младенца из-за того, что он еще не умеет бегать и прыгать. А это вещь вполне сопоставимая. В родительской любви ваш ребенок, надеюсь, не сомневается. А если вы заставите его усомниться, например, скажете, не будешь убираться в комнате, не буду тебя любить то можно нанести ему психологическую травму ну посудите сами стоит ли овчинка то есть неубранные игрушки выделки себе ребенок еще почти не принадлежит и почти все делает не по велению души а потому что на это его нацеливают взрослые мы определяем за детей что им есть что носить куда ходить чем заниматься чем интересоваться и как себя вести и это правильно, так и надо. Если мы предоставим детям полную свободу, это значит, что мы откажемся от воспитания. Но при этом надо понимать, в какое сложное положение мы ставим ребенка, когда требуем от него, чтобы он занимался скучными, однообразными делами из каких-то высших, непонятных ему соображений. Но это все равно как убеждать первоклашку в необходимости хорошо учиться потому что ему через 11 лет придется поступать в институт. Так и некоторые родители делают. Но ведь для 6-летнего или 7-летнего ребенка 11 лет ⁇ это две его жизни. Он не может загадывать так надолго, и главное, долго руководствоваться столь далекими, отсроченными стимулами. Надо стремиться к тому, чтобы ребенку хотелось сделать родным приятное, ну просто из добрых побуждений, из любви чтобы он старался не огорчать близких, не потому, что он боится наказания, а опять-таки из любви. Семья должна являть собой пример самоотверженной, безграничной любви друг к другу. Тогда детям легче подражать нам. Хотя, надо сказать, что и тут не всегда все идет гладко. Иногда Слишком сильным оказывается детский эгоизм, да и влияние детской среды не нужно сбрасывать со счетов. Поэтому, формируя у ребенка высокую мотивацию, если надо, то имеет смысл задействовать и более простые приземленные мотивы. Что же касается чувства долга, то оно формируется у детей очень поздно. Это чувство обычно не присуще дошколятам. И от них нельзя его требовать точно так же, как, ну скажем, физическая выносливость или знания высшей математики. Волю, ответственность. Надо развивать.